Это 437 бюджетных мест по всем направлениям подготовки, включая бакалавриат, включая магистратуру, включая значит, специалитет, включая очные и заочные формы, это общее количество бюджетных мест. Точно так же, как по всему университету, 4980 это общее количество по всем формам обучения. Все больше вес для молодых специалистов имеет магистратура. Значимость полного высшего образования, по словам Олега Бодрова, продолжает играть свою роль. Магистратуру идут очень охотно.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 Прием 2017 – одна из самых важных для абитуриентов и университета тем, которая будет поднята 19 июля в режиме реального времени с 19.10 до 20.30. Убедиться во всем сказанном лично и задать любые волнующие вопросы абитуриенты и их родители смогут ответственному секретарю приемной комиссии по телефону прямой линии в течение прямого эфира на нашем телеканале. Вопросы будут приниматься также по скайпу и социальной сети ВКонтакте. Предстоящий разговор позволит в полной мере раскрыть для общественности все те процессы, которые сейчас происходят в стенах Казанского университета. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.